Всем приветик, на 28 декабря 2021 года, карта утра, с 6 утра до 12 часов дня, все эти 6 часов вы будете думать, давайте посмотрим, о чем, о финансах, надо работать, чтобы больше у вас была зарплата, вы будете думать, если уже работаете, будете думать о дополнительном доходе, о подработке, о новом заработке, чтобы больше было у вас зарплаты, возможно, не хватает, либо же мечтаете о чем-то, и вам необходимо исполнить эту мечту, потому что в вашей жизни это вам нужно, вы будете именно думать о финансах, всем пока!